Всем привет! Вы смотрите канал, где публикуются действительно честные обзоры и реальные подходы к вещам из личного жизненного опыта. Без воды. Без обмана. все так, как оно есть. Моими на глазами инженера системотехника с применением логики и здравого смысла. Теперь поделюсь моим подходом по диагностированию кузовов автомобилей поэтапно. Приведу это в виде нескольких примеров. Напомню, что система измерений моего толщиномера – мил. Шаг измерений – 0,5 мил. 1 мил равен 25,4 микрона. Первое. Пока даже не придираюсь к внешнему виду автомобиля. Открываю двери и мерю толщину ЛКП на дверных проемах и порогах, где люди ногами шаркают, заходя и выходя из автомобиля. Радуюсь, если там нет пластиковых защит и накладок. Удобнее мерить. Толщина ЛКП там должна быть 1,5-2,5 мил в зависимости от марки и модели автомобиля. Если толщина больше, уходим от этого автомобиля сразу. Поясняю. Если там толщина 6 и выше, то пороги сверху отрихтованы, значит был боковой удар. Непонятно, какой силы был удар, докуда он достал и как сильно после этого тянули кузов. В условиях рынка днище особо не посмотришь, геометрию кузова не померяешь. Ради этого надо поднимать автомобиль и точно вымерять, чтобы диагонали между точками измерений диагонально противоположных колес были строго равными. Если после удара геометрия кузова нарушена даже на единице миллиметров, то вероятен увод в сторону. Если это скомпенсировать регулировками развала схождения, то будет съедать сайлентблоки, находящиеся в постоянном напряжении, и будет жрать резину. Кстати, зачастую с такими автомобилями идут абсолютно новые покрышки. Если толщина ЛКП на порогах не такая огромная, не 6 и выше, а всего 3,5 мил, то это говорит о том, что он подкрашен. Хорошо, если его просто задули краской, так как был зацарапан каблуками. Но если это вырубленный кусок кузова, взятый от донора, вареный сюда по швам, а затем покрашенный, я этого в условиях авторынка не обнаружу. Поэтому если толщина ЛКП внутри дверных проемов выше заводских показателей, мы, на всякий случай, уходим от этого автомобиля. Может быть, иногда и зря. Но лучше перебдеть, чем недобдеть. Второе. Если ситуация с дверными проемами устраивает, значит, если и бита в бока, то, вероятно, не страшно приступаем к внешнему осмотру двери елкой вверху смотрят внутрь внизу наружу там был удар не до конца сделали двери впереди внутрь а сзади наружу смотрят по швам тоже елка но лежачая причина аналогична а разболтались петли и надо от времени просто подрегулировать замки любые такие комментарии идут мимо Дальше визуально, а лучше пальцем пройтись по всем зазорам между дверьми, между дверьми и крыльями, между крыльями и оптикой. Понятное дело, что у невитого автомобиля зазоры между любыми граничащими элементами должны находиться в одной плоскости, без всяких волн, периодически выпуклых и вогнутых. Но тут уж вопрос кошелька покупателя. Мы ищем вообще небитый автомобиль по соответствующей цене, или из-за нехватки денег готовы рассматривать примятые, притиснутые и сделанные. Если так, то мне важно найти, где были косяки и как они сделаны, ведь когда пойдут пауки и ржавчина, они в первую очередь проявятся на битых и сделанных местах. Все эти места я показываю клиенту, а там уж он сам думает – торгуется или уходит гулять дальше. Иногда продавцы окрысиваются, но это я тоже не слушаю, к продавцам-то у меня претензий нет никогда. Я просто пытаюсь понять реальное состояние кузова, определить места претенденты на скорую ржавчину, и пауки, и сопоставить все это с запрашиваемой ценой за автомобиль. Примеры. Мой бывший внедорожник еще до меня лежал на правом боку. Потом он был справа, весь отрихтован, потом полностью подготовлен и полностью покрашен. В итоге левый борт звонился не в 5,5-6 мил, как должно было быть, будь он вообще нетронутый, а в 7-8 мил, а правый борт звонился в 10-20 мил. И показания в этом даже в широком диапазоне везде прыгали на ямах и буграх. Скрытых подровным лаком. Во э вот чистой воды, серьезные кузовные работы, а снаружи все красиво. Еще на рынке автомобиль. И ЛКП на капоте отличается по толщине от всех остальных кузовных элементов. Мнение продавца о том, что там должно быть толще, весь капот камни на себе собирает, идет лесом. Капот красится так же, как все остальные внешние элементы кузова, в том числе и крышка багажника. Мятый и лихтованный капот обнаружить несложно. Будут резко прыгать показания. Если ЛКП толще, но показания не прыгают, значит капот загибала дугой, но скорее всего без заломов. Его выровняли, а потрескавшийся лак с краской занулили наждачкой, подготовили и покрасили фактически, как по небитому. Стопудово будет не родной или клеенный бампер, не отсюда хотя бы одна фара, и, вероятно, забыли заправить кондиционер. Но он исправен, да. Фары могут быть и родные, но одна из них от удара может быть треснута. Симптом внутри запотевшая. А раз запотевший, постепенно при сырости и высокой температуре внутри, будет ржаветь отражатель, если фара с рефлекторной оптикой. Если ЛКП капота вдруг не толще, а тоньше всей остальной машины, и толщина ЛКП ближе к толщине дверных проемов, это хуже, чем даже если он рихтованный. Потому что если рихтованный, значит, было смысл рихтовать. То есть от удара. Вероятно, не сильно пострадала содержимое моторного отсека. А если ЛКП на капоте тонкая, значит удар был такой силы, что капот восстановлению не подлежал. Вместо него купили абсолютно новый с заводским грунтом, покрасили в гараже, но мало не с него угадали толщиной. Если в гараже красят новую деталь, то я чаще сталкиваюсь, что ЛКП на ней тоньше, а не толще, чем надо. Буквально недавно на рынке случай, вся машина, кроме левых дверей и правой и задней, Имеет одинаковую толщину ЛКП 4,5 мил. Понятно, что все родное. Правая задняя дверь 6,5-7,5. Ага, слегка зашпаклевана и перекрашена. Но 6,5-7,5 не страшно. Это не 12 и не 18 мил. Вероятно, кто-то на стоянке примял. Бывает. На всякий случай смотрю порог под этой дверью. Нормально 2,5 мил, как и другие дверные проемы. А вот левые двери идеально ровные, но ЛКП тоньше. Не четыре с половиной мил, а три. Опачки. Мне продавец твердит, что двери не битые, тыкает своим толщиномером, показывает, что я зря придираюсь. двери это не битые, но они не с этого автомобиля. Родные, по какой-то причине выкинуты, куплены новые заводским грунтом и отлично покрашены. Ну, только с толщиной не угадали. При, толщи при толщине ЛКП на дверях, а тем более левых, 3 мил, они за 3 четыре месяца камнями обобьются так, что смотреть будет жалко на них. Это первый недостаток. Но ладно бы только он. Почему двери не делались, а менялись? Эта машина была на автокаска и мелкую примятость решили не делать, а заменить двери на новые? Может и так. Тогда хорошо. А может и не так. Открываю двери, меряю пороги. Пороги нормальные. Но если они сняты с донора и вварены сюда по швам, косяк без подъемника я и не найду. Да и с подъемником. Днища и пороги могут быть промовилины, задуты гравитексом и другое. Там вообще ничего не сыщешь. Излагаю сомнения своему клиенту, тот решает идти искать дальше. Его право. Но и еще один случай. Помогал выбирать клиенту Мерса в 221 кузове. Условия мне поставили такое – ищем только не битый экземпляр и только со всеми родными элементами. Вроде нашли, но водительская дверь таки оказалась идеальной, новой, но не отсюда. Хотя настолько все идеально по зазорам, по обшивке, по петлям, но ничего не скажешь, а ЛКП тоньше, чем по машине. В общем, аналогично с, с прошлым случаем. А клиент уперся, нет, и все. Говорит, что в таком дорогом Мерсе водительская дверь это мини-компьютер. Там блок управления всеми четырьмя стеклоподъемниками и другая гордость. Собирали, разбирали, мало ли что надломили, а потом всплывет косяк после дождей или сто раз открыв-закрыв. Так и не взяли этого Мерса. У каждого покупателя свои предпочтения и оговорки. Что ж поделаешь? Их деньги значит им решать. Это все, что я хотел сказать о козовах и о работе с толщиномером. Может быть, эта информация окажется вам как-то полезной. Буду рад. Хотя при покупке автомобиля только лишь кузовной диагностики недостаточно. Смотрите внимательно, слушайте, прислушивайтесь к автомобилю, берите с собой мотористов и других экспертов. Сами не хуже меня понимаете, что слишком уж сложное изделие, чтобы покупая смотреть однобоко. В другом видео кратко расскажу, как не попасть на убитую или почти убитую коробку автомат при покупке автомобиля с пробегом. На самом деле там все достаточно легко проверяется. Спасибо, если дослушали. До новых встреч. До свидания.